Здравствуйте, уважаемые другие и подруги. Мы сейчас продолжаем э, мануальную правку позвонков и рассмотрим такой частный случай, когда у нас мы по ассистным отросткам прощупали и у нас один позвонок уходит в сторону. Да? Ну да, в случае это влево. Нам по логике что вещей надо сделать? Это ратируется в обратную сторону. Значит, мы в него давим по направлению к голове, а с той стороны растягиваем. Почему растягиваем выше? да? Потому что... У него поперечный отросток выше находится остисток. Вот если вы посмотрите, вот, например, видите, вот позвонок ушел вот сюда. Его него поперечный отросток вот выше, да, на два пальца. Поэтому мы должны растянуть его вот здесь, растянуть, а толкать будем в противоположную сторону и вверх. Значит, есть несколько способов. Ну, давай вот примерно прощипываем руки связь. ровно какой-то давай подушку под голову положим ой под и еще дальше провисай а ну чуть-чуть есть так обязательно смотрим по соседним позвонкам иначе будет недостоверная картина Слушай, мы тебя столько правильно правили, что ты ровно оказался. <свят> <свят> все ровно вообще. Ну, немножко тут есть вот тут, вот тут, там чуть-чуть буквально. Ну, давайте вот этот вот да, заприметим, да? То есть, вот он немножко выпирает вот в эту сторону. А можно вообще как бы все нарисовать, да, вот нащупать их. И будет видно на карт картинке, да? Отклонение, да? Да, и будет видно. Вот он чуть-чуть буквально выпирает сюда. А этот вот чуть-чуть вот сюда выпирает. Это этот большой. Да что-то даже не похож на скальвез. Так, ну вот они буквально немножко вообще. Вот немножко он сюда и немножко вот сюда выпирают. Значит, смотрите, нам надо будет. Ну, один из способов. Это, вот вы помните, делали вот такую вот ротацию, да? Это мы как бы бездумно делали на целую группу позвонков. А теперь упираемся вот сюда конкретно. С той стороны растягиваем. Желательно вот, целимся вот этот, например. Голову в нашу сторону. Его поперечный будет идти вот здесь где-то. То есть Вот эту часть мы растягиваем. Съезжает просто кожа с картинкой отдаем получается так, еще раз пониже да вот сюда в него да и вот это кочка будем в него давить можно с этой стороны встать можно сам неудобно да, встать с другой стороны например вот так вот мы растягиваем толкать будем в него, вот туда это, это, Нет, это кровать вкусная Столб массажный, да? Можно его пробить, например, после того, как мы уже развернули. Немножко ударной техники потерпишь? Да. То есть встали под него. пальцы поставили, да? И через свой палец кулачком по диагонали пробиваем. Подготовили тело, чтобы оно приняло удар. <звук> Все, расслабляйся, расслабляйся. Не ожидал Сейчас я. отойдет, да-да-да, это неожиданно. <звук> Ударом. Это был вастистый? Прямо вастистый, да. Ага. Ну вот удар поставил, видишь, сразу поставил на место. Так. Ну давай вот этот будем не ударом, да? Другой способ. Это у нас уже был первый, второй способ, да? Третий способ. Мы переворачиваем человека, то есть тут было, видите, подушку положили, это на флексию. Другой способ тоже на флексию, только давление через грудную клетку сейчас будет Ложись на спину. С локтями, да. Да, локти кладем на грудную клетку, не перекрещивая. Один, это подмышку, одно а значит? не перекрещивая, да. Так, какую сторону, в бы эту сторону, да? Мы будем делать, смотрите, вот такой кулачок под вот эту косточку, да, астисты зажимаем, и получается у нас все пальцы они тянут вверх в противоположную сторону, да? а вот эта косточка, теннера большого пальца, она его как раз подбивает вверх. Вот, посмотрите на рисунок, да? То есть вот так вот мы кладем остистые. Вот этим верхним поднимают, а большой палец его с этой стороны одной рукой подталкиваем. Вот видите, вот так захватили астисты с той стороны он их растягивает. А это подтолкуем. Чтобы усилить это движение, мы толкаем туда, значит, голову доворачиваем сюда и плечо вот это опускаем. Вот так, чтобы с той стороны было растянуто. О, да. Голова, плечо, востистые. да, все, <members neighborhood> <мас corporation> все работает Так еще и вот с этой точки. Латлок тянем понимаете, жмем на грудную клетку, и через грудную клетку мы доворачиваем его по, по, по ребрам вот туда опять. Четвертое часть положили. Естественно, точки приложения усилий. 4 в одном получается. Не, ну толчка на самом деле два. здесь и здесь. А остальное просто поза. А, правильно просто положить, загрузить правильно. Опять локоть на локоть. Ну, некоторые говорят, что верхнюю локоть должен быть вот здесь, а не наоборот. На самом деле все равно. Потому что человек от боли может вам отмахнуть рукой и попасть в челюсть. Да, лучше сразу. Это немножко шутка, конечно, никуда он не попадет. Так, значит, смотрите. А потом бегать вокруг солающий. А потом бегать, да. Сейчас втащить, сейчас его там, да. <святые> да нет, все нормально на самом деле. Так, доворачиваем теперь вот сюда, чтобы увидеть. Ну, вообще надо делать через тряпочку. Вот сюда будем садиться большим пальцем, да. Вот, видно, да. Ну, он сухой, поэтому давайте без тряпочки. Вот так поворачиваем на руку, прям кладем. Доворачиваем плечи голову сюда видите он уже по, по, там довернулся и когда будем через локти мы тоже плечи видите поворачиваем в ту сторону так готов угу. <клых> <клых> <клых> О, было давление туда почувствовал а да? Да. вот если там например другой с этой стороны развернут то нам придется обойти вокруг стола а тебе руку не больно не, не больно кстати некоторым людям да вот у вас не хватает вот рука уже лежит, не хватает вот этого движения, да? Ну, слабенько как бы, да? Тогда можно усилить вообще вот так поставить руку. Толкнуть его, вот так это вот вообще. Смотри, какая высота будет у позвоночника. Допустим, в грудном отделе позвонок вышел вот сюда. Чупаем где-нибудь вот здесь. Вот, да? Ставим с этой стороны руку вот там на свою поглубую, чтобы не съехал. То есть ты мне сейчас его обратно сдвинешь. Уехал. Вот. И теперь... Вот. Uh -huh. вот это почувствовал мощнее, да? Uh -huh. Вот. То есть увеличиваем. Была такая высота, стала вот такая высота. Видите? Да. Мы при этом решаемся, что с той стороны повернем, но зато за плечи. Видите? Еще раз повторяю? Wood Drag toxic. Усилили поворот головой. Когда я дам грудную клетку, то плечи растягиваются вот так, еще больше растягиваются. Да, то есть за плечи я еще темно больше вот так. И еще один нюанс, который, забыл сказать, желательно перед этим все-таки растянуть. Ременные мышцы идут до пятого позвонка, грудного. примерно вот на этом уровне он находится. Примерно на уровне 5-6, на уровне сомнения. Поэтому берем человека. Загибаем, хватаемся руками за пятый, шестой позвонок, вот прямо вот так вот. Пальчиками раз. Держим, под плечем затылок и в грудную клетку прожимаем вот так вот. Выше выше, выше, выше, то есть это надо было сделать декомпрессию перед, да? а, перед правкой. Перед правкой, да. И потом провести правку. Ну, декомпрессия будет разного вида, об этом мы посмотрим. Изучим в следующих видеороликах. С вами был Олег Алавгутин. До новых встреч, дорогие друзья. Учитесь у лучших.